Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте рада вас видеть включая комментарии чтобы вас не беспокоили сегодня у нас такая интересная тема отношения с партнером то есть как отношения с отцом влияют на отношения с партнером да мы долго думали над тем с какой темой выйти сегодня Uh -huh. соседя обсуждали и увидели, что тема отношений, она вообще главенствует в жизни. Вообще все построено на отношениях, все зависит от отношений, от качества отношений. Хорошие отношения в семье ⁇ это и счастье, и радость, и здоровые дети, ну и так далее. Все, но на работе тоже хорошие отношения, с радостью туда, с... хорошие результаты, творчество. Ну и так далее. Отношения с родителями хорошие. тоже самое. Тоже все прекрасно. Поэтому я вообще считаю, что именно отношения определяют жизнь. Отношения. Они формируют жизнь. Поэтому вот мы решили об отношениях поговорить. Но учитывая, что у нас здесь в России накануне мы проводим эфир накануне праздника мужского. Вообще февраль считается мужским таким днем. Ой, месяц. Мы вот решили поговорить об отношениях с отцом и как это влияет на жизнь на женщин в первую очередь. Правильно я правильно обозначил? Да, да, правильно. Ну вот, тема отца, конечно, она в принципе не очень понятная для большинства, потому что в основном люди не знают роли отца. 90 с лишним процентов люди не знают, что такое э, роль отца. И mm -hmm. что это за роли, как э, что он делает в жизни, ну в частности, мы говорим о женщине, mm -hmm. что он делает в жизни женщины. Mm -hmm. И вот с этой целью я сейчас создал э, специальный, такой, поставил спектакль, mm -hmm. или даже э, назвал ее видеокнига. Mm -hmm. ну, это такой сценический Образ книги о роли отца. И вот ну, премьера будет 22 э, февраля. Так что продолжение нашего вот, разговора со СССР будет это. Посмотрите обязательно. Посмотрите вот этот вот э, спектакль. Или этот видео. А это влайн, да, ее да, да, можно будет посмотреть в любом месте, в любое время очень э, содержательно, революционные э, мысли об отце. Ну, кое-что я сейчас уже скажу, вот, в процессе нашего общения с СССР, и, э, а потом уже вы там догоните в этом э, в этом спектакле, в этой видеокниге. Я все время, видите, срываюсь на то, что называю спектаклем. Э, официальное название видеокнига, но видеокнига, ну, как-то да, спектакль есть спектакль. Она действительно игровой, с декорациями с режиссурой поэтому там много и музыки и песни и то есть это такой вот необычный продукт поэтому я его специально сейчас озвучу потому что это будет продолжением нашего разговора Как говорится, у талантливого человека прекрасно все я буду сразу этот спектакль, а если он когда-нибудь, когда, когда ну, вот закончится мировая вот эта вот история с коронавирусом, если он будет транслироваться в театрах, мне кажется, это будет нечто. Да, кстати, у меня же уже два спектакля поставлены, mm -hmm. я их сыграл в там, больше 20, чем, более чем 20 городах. А, обалденно. В моноспектакле. Mm -hmm. То есть я там как актер в, еди... <свят> в единственном лице. <свят> я и режиссер, и актер, и сценарист. Вот. Получилось очень хорошо. Хорошие отзывы. И аудитории большие собирались. До 700 человек. Вот так у меня самый большой был. Боже, я бы знала. Если бы знала. <свят> ну, Асель, как... <свят> знаю ваш возраст, я хочу сказать, Какие у вас годы? Все еще впереди, все еще увидите, узнаете. Это точно. Вот. ну, я думаю, стоит уже, наверное, раскрывать вот тему отца. Обязательно посмотрите все спектакли. Я, я, буду смотреть, наверное, самое первое. Вот с радостью, потому что я неровно дышу к театру, не говоря уже о том, что я обожаю психологию, очень сильно уважаю вас как эксперта по этому. Ну, у нас, Асель, мы сразу для аудитории сообщаю, что мы лично пока не знакомы, есть такая реальная возможность. Мы запланировали такую встречу, очную, личную, причем в хорошем месте для таких встреч. Это будут Мальдивы. На майские праздники мы решили провести там мероприятие, и Асель будет со своими программами для женщин. Вот. Я буду свой вести процесс, поток жизни, а цель будет вести вот женские практики вечер... вечерами. Так что там будет два в одном, как говорится, даже три в одном. Программа. Да. И там еще в секрете у нас еще какие-то задумки, поэтому это будет очень насыщенная программа. Будет еще одна женщина, которая вообще выведет в, в другое сознание людей. В общем, это будет нечто интересный проект, где будет участвовать вот я и еще две женщины. Так, поездка, думаю, так. Да, ну несколько слов сразу заинтриговал. Действительно поток жизни. Вот несколько слов об этом скажу, а потом уже перейдем. «Поток жизни» — это тренинг мой ключевой такой, самый мощный, преобразующий жизнь. Кто прошел его, старается еще и еще приехать, потому что там новое, новое, новое открывается. Он каждый раз новый, каждый раз в новых местах. Ни разу не повторялся, вот более чем за, 20, за 15 лет, ни разу не повторялся в своем месте проведения по всей планете разных странах, более, ну, около 30 стран было. Почему? Там вот я посмотрел, в лендинге написано 20 ⁇ а у меня только в кругосветную путешествие, у меня был поток жизни во время кругосветного путешествия. это а вот одно кругосветное путешествие, 12 стран мы провели. Вот. Поэтому тренинг очень мощный. И вот первый раз я провожу его на Мальдивах. В мае месяце, там прекрасный сезон и замечательная обстановка. Потому что тему я выбрал, почему и Мальдивы вышли, тема отношений. Вот как раз то, о чем мы говорим с вами. То есть почему мы решили эту тему поднять. Тема отношений. Потому что отношения у большинства построены не лучшим образом. И много страданий из-за этого, много проблем. И поэтому вот тема отношений у нас будет э, первое, главное э, в этом, э, в этом э, потоке жизни на родилах. Ну, а теперь несколько к э, э, нашей теме, теме, как э, отношения с отцами влияют на жизнь женщины. Почему я так э, акцентирую именно на женщину? Ну, во-первых, потому что Ассель попросила именно, в сторону женщин mm -hmm. а, а У вас же именно женская в основном аудитория, правильно? Да. Yeah. Mm -hmm. вот, поэтому, ну, чего женщина хочет, того я, то я выполняю. И э, дело в том, что и роль отца в жизни женщины гораздо даже больше, чем роль матери. И вот это многие женщины, не зная этого, не учитывают этого. И не особо обращают внимание на роль отца в своей жизни. И на роль отношений с ним. И вообще на их отношения. Да я папу любила. Или я его люблю. Да он, да он такой, что его любить. Ну и так далее. То есть какие-то такие отвлеченные и далеко не очень глубокие представления вот, об отношениях, о их роли. А это еще раз говорю. Для женщины вообще отец – это первый мужчина в жизни. Первый мужчина, который определяет вообще всю ее жизнь с мужчинами. Во-первых, сразу определяет, какие ей встретятся мужчины. То есть, какие отношения с отцом, такие встретятся мужчины. Если плохие отношения с отцом, то и ей будут встречаться мужчины, которые будут ее, ну будем так говорить, учить. Uh -huh. мягко говоря учить э, за то что она плохо построила отношения с отцом uh -huh. будут самыми разными способами ее э, наказывать не то что они такие злодеи а uh -huh. просто ну положено так раз она не решила эту задачу с отцом ну вот тебе первый мужчина не получились отношения второй мужчина и то есть будут долбить мужчины эту женщину до тех пор пока она не решит в отношении с отцом или через этих мужчин, через страдания, в конце концов, не выйдет на суть э, своих проблем. Понимаете? Mm -hmm. То есть, вот, это э, милые женщины, должны вы понимать, что это так. Mm -hmm. Я очень хорошо знаю, поэтому могу сказать, что э, это информация из первоисточника. Mm -hmm. Сколько пройдено уже через меня в женских, uh -huh, uh -huh. Э, скольким удалось э, выстроить качественные замечательные отношения с отцом, именно благодаря тому, что вот мы, они входят в это понимание важность uh -huh. этих отношений, выстраивают отношения с ним, uh -huh. и все разворачивается лучше, uh -huh. буквально на глазах все меняется. Так что это э, вот, а вот если вот у девушек, допустим, не будет возможности посетить Мальдивы, посетить наш майский тренинг, где вы будете раскрывать все эти тайны, с чего начать девушке в первую очередь, чтобы, наверное, научиться либо корректировать отношения, либо, если, допустим, отца нет в живых, менять образ, ну то есть с чего начать первые шаги? Ну, вот, Что бы вы посоветовали вот именно делать женщине? Благодарю за конкретные вопросы, потому что действительно вы знаете свою аудиторию и знаете, какие вопросы возникают. Дело в том, что сразу хочу сказать, что неважно, отец жив или нет, неважно, где он живет, рядом или далеко, важно ваше отношение к нему, то есть в вашем сознании, в вашей голове, что с ним происходит, какие отношения. Вот это важно, потому что э, ведь то, что у вас в голове, то и формирует жизнь. Есть даже такое выражение, что э, жизнь это ксерекс, который размножает то, что находится в голове. То есть после из голове, раз вам размножили, вот это и есть ваша жизнь. Угу. Поэтому если в сознании, в вашем сознании, не в сознании отца, а именно в вашем сознании есть какие-то обиды, какие-то какое такое отношение, равнодушие, или даже бывает и ненависть и так далее, то mm -hmm. это явно отразится в вашей жизни. Поэтому, вот поэтому нужно первое, что понять, независимо от того, где находится отец, в вашем сознании, в вашей голове к нему должны быть добрые отношения. Mm -hmm. Добрые. Независимо от того, как он себя вел Независимо от того, что он делал. Понимаете? Скажите, как так можно вот это? Можно? Можно. Потому что нужно понять, а что же? Почему отец так себя вел? Почему он, допустим, ну вот сразу давайте возьмем такой факт. Я его часто так использую, чтобы уже ответить на все вот вопросы, которые сейчас могут возникнуть. У mm -hmm. Допустим, ну наиболее часто какая встречающаяся ситуация: отец пьет, mm -hmm. отец пьет. Мол, как можно вот пьющего отца там уважать, ценить, любить? Есть, бывает такой факт. Согласитесь, довольно часто. Mm -hmm. Отец, допустим, плохо относится к матери, даже может mm -hmm. быть да, обьет. Mm -hmm. Есть, бывают такие факты, бывают то к своей жене, то есть вот он плохо относится, то есть к вашей матери он относился плохо. Бывает? Бывает. Тоже, как, мол, можно к нему хорошо относиться, когда он так относится к матери? Идем дальше. Отец, допустим, имел другую женщину, гулял. Бывает такое? Бывает. Как можно относиться к такому отцу? Вот я сейчас, мы с вами вот, отвечаем на конкретный вопрос. Как? такой ситуации уважительно относиться к этому к такому отцу mm -hmm. ну что еще ну и он ушел в другую семью допустим или ушел на тот свет mm -hmm. это практически одно и то же потому что часто можно встретить как э, женщины обижаются на то э, что отец их покинул и ушел в другой мир mm -hmm. Вот он нас покинул, так далее и даже обида, понимаете, на то, что вот он умер. Mm -hmm. Вы, наверное, имея, вы проводите же практики, вы же, наверное, встречались уже со всем вот этим набором, вы встречались, скорее всего, правильно в жизни женщин. Um, смерть папы я сама очень долго отпускала и на своем жизненном примере и с мужчинами, и вообще с социумом, ощутила, что очень важно, очень важно корректировать отношения с отцом, люди они живут, и они не осознают, что обиды есть, иногда бывает, женщина живет и говорит, я своего папу люблю, я свою маму люблю, а вот муж, он такой ужасный, поднимает руки, он там детей не любит, деньги не дает, я говорю, разбирайся с отцом, он говорит, да как, можно не любить отца, говорите глупости, я не буду к вам ходить. Я думаю, ну это же круто осознать, что есть обиды и работать с этим. Right. Вот ну, первый шаг девушкам, работать с обидой, если не получается уж прилететь, то работать самостоятельно. Но я считаю, что вот поездка, которую запланировали на 1-12 мая, я смотрела программу, которую вы планируете дать, это нечто. Я сама с радостью буду ее проходить и уже потом делиться какими-то женскими практиками. А можно вот задать такой вопрос? Вот мужчина вырастает, допустим, начинает женщине изменять, там бьет, пьет и там уходит или умирает. Что обычно стоит за мужчиной? Вот за его поведением. То есть чтобы девушкам, которые сейчас смотрят эфир, было проще, скажем так, простить, наверное, отца, им же нужно понимать, что за этим стоит, чаще всего. Ну, мы сейчас говорим об отце, но в принципе, какая это за мужчина? Потому что ваш муж обязательно отражает то, что у вас действительно, реально находится в отношении с отцом. Mm -hmm. То, что вы внешне говорите, я его люблю, но если ваш муж показывает э, какие-то негативные моменты ваш адрес, ищите там ответы. Там все равно, значит, в глубине, значит, вы не совсем честно, не совсем э, глубоко рассматриваете эту тему. Mm -hmm. Так вот, что за этим стоит? Что за, стоит за поведением мужчины, mm -hmm. за поведением отца, за поведением отца? Mm -hmm таким образом Ну вот давайте э, по порядку из тех вот наборов тех проблем которые у, у отца э, следующее отец пьет. почему почему вообще отец пьет? почему мужчины пьют мужчины пьют тогда когда они не реализованы mm -hmm. когда они не реализованы когда он чувствует свой потенциал он большой он может больше он не творит то, что он должен. Он или не то делает, не тем занимается, или не тот объем, или не тот результат. То есть в его он не реализован. Uh -huh. Это первая главная причина, почему мужчина пьет. То есть uh -huh. он, вот это вот нереализация. Uh -huh. А вот рассмотрим дальше. А почему мужчина не реализован? Uh -huh. Вы знаете, вот, милые женщины, я в ваш адрес хочу, хочу сказать комплименты. Причем очень серьезный. Сразу скажу, что без женщины мужчина не реализуется. Mm -hmm. По-настоящему мужчина не реализуется. Да, он может там, допустим, добиться э, больших там, результатов финансово, но счастливым по-настоящему он не станет. Понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, мужчина может полностью реализоваться раскрыться тогда, когда присутствует любовь женщины. Не к женщине, а женщины к нему. Вот это важный момент. Часто же многие женщины позволяют любить себя. Да, это факт. Понимаете? А это беда. Сразу скажу, это немножко в сторону, но все об этом. Мы все вокруг этого. Потому что муж, отец, вы знаете, здесь все взаимосвязано. Смотришь на... Мужа, смотри зеркала зеркало отца. То есть это все так. Так вот, действительно, мужчина вот, нереализованный мужчина, он копирует, обязательно копирует те проблемы, которые есть отца. Посмотрите на своего отца. Он, скорее всего, нереализован. Дальше, если он занимает высокий пост, а как его отношения с его женой, с вашей матерью? А как у него отношения с детьми? А как его здоровье? Ну и так далее. То что реализованный мужчина, это полноценно реализованно. У него есть и деньги, у него есть здоровье, у него есть прекрасные отношения с женой. То есть, понимаете, то есть у него прекрасная семья. Вот это вот полная реализация. Он счастлив, он радостен. А если впереди mm -hmm. идет любовь его, то есть он любит больше, чем его любит жена, то здесь, поверьте, здесь огромные проблемы возникают. Я ни одной из семьи счастливой не видел, по-настоящему счастливой, в которой жена любит меньше мужа. Вот это вот, милые женщины, отследите этот момент. Если вы любите больше детей или себя, или работу, а не мужа, имейте в виду, рано или поздно у вас обязательно будут проблемы. Вот этот вообще спектр отношений с мужчинами, он очень широк. Кому как не вам это знать, работая с женщиной, вы понимаете, что очень широк. И в этом спектре отношений на каждый, на каждую грань есть ответ. То есть все легко, все просто объясняется, нужно просто знать. Мы этому учимся, и вот я говорю, поток построен-то именно на этом принципе поток в отношениях чтобы научить всем видам отношений чтобы человек построил уже прожил свою жизнь за эти 10 дней он проживает свою жизнь максимально и э, выстраивается новая жизнь mm -hmm. так вот э, нереализован поэтому мужчина пьет потому что он лишен женской любви поэтому mm -hmm. смотрите вы обвиняете отца что он пьет а посмотрите милая женщина, а он вообще-то заполнен любовью. Uh -huh. Здесь опять же вопрос к вам, дочери. А вы-то любовь к нему проявляете? Uh -huh. Uh -huh. Причем любовь не дочери, не девочки. Там, папочка, я тебя люблю. Uh -huh. Чувак, что побежал. Нет. А любовь как к мужчине. То есть уважением, восхищением, как мужчиной. Вот что требуется мужчине, отцу от дочери. Чтобы она в нем видела мужчину. И тогда он, у него в крылья за спиной вырастают. Понимаете, второе дыхание появляется. Uh -huh. А то часто в семье, наверное, вы, так, вы с таким тоже встречались. Э, в одной семье есть несколько женщин. Мать, uh -huh. и там две, три, а то и больше, дочери. Uh -huh. Uh -huh. Отец не реализован, uh -huh. а отец пьет. Uh -huh. Uh -huh. А потому что все эти две, три, четыре женщины не дали достаточной любви ему, чтобы он стал мужчиной. Mm -hmm. Так что вот такой факт, даже просто вот мужчина пьет, а здесь за ним оказывается вот такая глубина. Mm -hmm. Поэтому, друзья мои, вот вопрос отношений он настолько э, глубок и, с другой стороны, настолько прост, что, зная, mm -hmm. что можно легко выйти в другое состояние с отцом и, соответственно, другие mm -hmm. будут отношения с мужчиной. То есть, получается, чтобы не допустить ошибок, допустим, в браке. А вот, вот такой вопрос. Если, допустим, вот у женщины мужчина бьет, пьет, повторяет сценарий отца, то есть если она прорабатывает отношения с папой, отношения ее всегда корректируются именно с тем мужчиной, с которым, вот, допустим, с абьюзивным она состоит в браке, или чаще всего приходит на его место совершенно другой человек? Хороший вопрос. Я на него именно так хотел ответить. Обязательно происходит коррекция. Обязательно. Но коррекция может быть такая. Она может быть и хирургическая. То есть этот мужчина не может измениться. Хотя женщина поменялась. То есть построив новые отношения с отцом, она меняется моментально. И если, а если рядом мужчина не может в принципе поменяться, ну по каким-то своим тараканам, то то тогда на его место приходит другое. Но все происходит максимально легко, просто, и счастье продолжается, понимаете? То есть, есть коррекция обязательно будет. Но вот какая, здесь уже а, зависит в том числе от того мужчины которого надо корректировать. Я тоже задумывалась над этим вопросом, вот почему именно бывает, либо ты с этим мужчиной вырастаешь, либо кто-то новый приходит. И мне пришел такой вот ну, простой ответ. Может быть, ты просто этого мужчину особо и не любила и выбрала его для того, чтобы отработать это отношение с отцом. Правильно? Да. Если вот здесь, вот очень мудро подмечена фраза правильно сказана, если с отцом не выстроены отношения, то мужчины приходят, как я уже говорил вначале, начале, приходят для того, чтобы тебя научить. Uh -huh. Uh -huh. И как только с отцом выстраиваешь все правильно, вот всю, весь комплекс отношений с отцом, а это, это песня вообще получается, то тебя не, рядом с тобой не нужен учитель. Он Или он меняется, а если он закоренелый такой э, э, учитель то он просто уходит появляется тот который будет на руках носить понимаете вот это однозначно это однозначно и примеры жизни подтверждают это а вот если смотреть глубже, когда человек начинается, ну, женщина начинает задумываться о мироздании, допустим, почему она попала именно к такому папе, почему она именно попала к такой маме, то можно ли как-то однозначно ответить на этот вопрос? Или очень часто задают девушке мне вот такой вопрос. Допустим, ну они говорят, что мы хотим там скорректировать для своих дочек в дальнейшем вот эти вот нюансы, вот, ну, вот чтобы понимать, чтобы вот там будущий ребенок, очень много девушек и очень много женщин, каждый со своим мировоззрением и каждый со своими тараканами. И неоднократно задавался такой вопрос, как, избеж... как, как сделать так, чтобы будущий ребенок, который родится, избежал бы в своей жизни вот такой истории? Вот, куда, как говорится, камень не кинь, все попадаешь в отношения. Mm -hmm. Смотрите, какая ситуация. Дело в, том, что, дело в том, что внуки, ну, то есть ваши дети, вот сейчас вопрос же о детях, mm -hmm. то есть внуки отца, они в большей степени зависят именно от отца вашего. Не mm -hmm. от вас даже. Их судьба mm -hmm. больше связана с судьбой отца. Через mm -hmm. поколение большая сила передается, понимаете, большее влияние передается. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, поэтому очень важно, и если у вас с отцом плох, плохие отношения, то как бы вы с дочерью не выстраивали отношения, как бы вы не желали ей счастья и прочее, но если у вас плохие отношения с отцом, они обязательно проявятся на ее судьбе. Mm -hmm. Как бы вы ни говорили халва халва будь ты счастлива счастлива счастлива бесполезно пока mm -hmm. не вопросы с отцом у твоей дочери будут проблемы mm -hmm. есть, поэтому очень э, хороший вопрос э, чтобы не заблуждали что понимали это очень большой степени зависимость вот этих э, качества этих отношений mm -hmm. вот э, вот такая вот здесь история а вот, ну вот, допустим, если женщина попадает м, к такому отцу, в такую семью, то я, очень часто девчонки задаются вопросом, они включают такое состояние жертвы, почему именно мне? Вот на этот вопрос как-то можно ответить? Можно. <Ned> Тоже все очень просто. А, Во-первых, во а, понимаете, никогда, вот, и, просто это надо из головы убрать, что вы случайно попали в этот род, в эту семью. Уберите это. Никогда случайно вы не попадете туда. Если вы туда попали, то обязательно есть какие-то параметры в вас, которые притянулись, притянули вас в эту семью. То есть, понимаете, если так, образно говоря, семья такая, то туда такой не попадет, а попадет только такой вот. Понимаете? То есть, вот это вот очень важно понять. Значит, вы несете в себе что-то такое, что вас привело именно в эту семью, именно к этим родителям. Это...